здравствуйте тема сегодняшнего нашего эфира здоровье без лекарств сегодня в свои почти 48 лет я могу утверждать это с полной уверенностью так как чувствую себя лучше чем 18 что жизнь и здоровье без лекарств возможны я Готова сейчас поделиться с вами своей историей исцеления, а после приглашу двух удивительных женщин, участниц из 9-го 10 потоков нашего курса генетическое здоровье, которые поделятся своими историями. И в завершении нашего эфира вас ждут практика по устранению страхов, подаренная мне Анатолием Некрасовым на личной консультации. И... Аффирмация исцеления, которая родилась во мне и чудесным образом исполнилась. В нашей семье я часто слышала фразу «После сорока лет, если ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит ты умер». И я считала, что если у меня что-то болит, значит это уже хорошо, ведь я жива. Но теперь я понимаю, что это была не жизнь. Имея к тому времени немало букет болезней, начиная с детства, ревматизм, проблемы с щитовидной железой, желчным, поджелудочной, кардионевроз, миома, мастопатия, грыжи в позвоночнике, капельницы один-два раза в год, до, во время и после еды прием лекарств. Муж говорил, что в нашей домашней аптечке их больше, чем в местной аптеке. И последней капли стал диагноз онкология, поставленный мне 3,5 года назад. Врачи мне предложили убрать две груди, тогда поставить имплантанты и приведя пример Анжелину Джоли. И вот тогда пример моей мамы, ушедшей из жизни полтора года назад, и тысячи других людей с подобными диагнозами, которые я в тот момент а, видела в течение десяти лет, пока мы лечили маму, они не давали мне надежды на мое исцеление. В тот момент, когда мне делали биопсию, в моем сознании что-то перевернулось. При всем моем уважении к медицине, с которой я была тесно связана, так как мама была медиком и проработала в ней более 35 лет, доверяя только ей, она оказалась бессильной и я приняла решение тогда не идти путем, предложенным мне врачами. Что-то мне подсказывало, что есть другие пути исцеления, и я стала искать. На тот момент я была уже знакома с творчеством Анатолия Некрасова благодаря книге «Материнская любовь». Это произошло, когда мне исполнилось 40. Как говорит Анатолий Александрович, этот период сдачи экзамена. Теперь я понимаю, что мне не хватило тогда знаний и мудрости, чтобы его сдать. Болезни и проблемы нарастали в тот момент, как снежный ком. И болезнь мамы мои прирастали. Непонимание в семье все увеличивалось. Хотя внешняя картинка не казалась столь ужасной. Мой карьерный рост тогда шел в гору. Были путешествия, новые знакомства, города и страны. И семинары, тренинги. Я более 20 лет тогда постоянно их посещала. Я придерживалась здорового образа жизни, следила за своим питанием, не курила, редко могла себе позволить бокал домашнего вина. Ну, я недоумевала, откуда такой диагноз, а главное за что. Я часто слышала от своего отца, который говорил, «Бог накажет» в адрес тех, кто совершал, по его мнению, неблагоразумные поступки. И этот вопрос, он завис в моем сознании. В тот момент в моих руках оказалась книга врача-психотерапевта Валерия Синельникова «Возлюби болезнь свою». Там я прочитала, что неизлечимых болезней оказывается, не существует. Как не существует, я задала себе вопрос. Ведь с экранов телевизоров из официальных СМИ нам говорили обратное. И помню, СПИД, сахарный диабет, онкология и множество других болезней были в списках Всемирной организации здравоохранения э, как неизлечимые. Да, я слышала, конечно, вот тогда о чудесных историях исцеления, читала их в сказках, видела их в кинофильмах но так, чтобы кто-то из знакомых такого не слышал. Даже помню, когда маме говорила своей об этом, на что она мне ответила: Дочь, ты откуда? И вот эта строка в книге: что рак это болезнь излечимая. Если я беру на себя ответственность за ее возникновение и ее излечение а не перекладывая ее на внешние факторы и на врачей. Если для ее излечения я устраняю причины и подключаю внутренние ресурсы, которые неисчерпаемы. Когда я это прочитала, во мне появилась надежда на мое исцеление. А когда я прочитала фразу, что не Вселенная и не Бог нам дают эти болезни в наказание. А мы сами их создаем своими мыслями, словами, поступками. И изменив мысли, поступки, болезнь будет не нужна. В тот момент моя вера в мое исцеление укрепилась. В конце книги я тогда нашла адрес. Школы здоровья и радости Валерия Синельникова в Крыму и полетела туда. Когда-то я услышала, что нужно учиться у первоисточников. И вот я прошла семинар, и оказалось, что сам Валерий Синельников он не вел консультации на тот момент, и я проходила их у трех его преподавателей потом были еще психотерапии у меня работа с диетологом, прохождение различных программ очищения лимфо кишечника прошел год я находилась в постоянном поиске причины я работала с разными специалистами но результата не было. И я была в отчаянии. У меня начались панические атаки. И я помню, как открывая ВКонтакте, где Анатолий Александрович рассказывает о том, что проводит личные консультации, и обратившись к нему, он может найти причину любого события, ну, имеется в виду негативного, случившегося с человеком, в том числе и связанные со здоровьем. Тогда, я помню, мужу сказала, я хочу к Некрасову. И вот через несколько дней была назначена уже консультация. Через 10 минут после ее начала связь с интернетом оборвалась. И когда связь возобновилась, Анатолий Александрович сообщил, что через день будет в нашем городе и приглашает встретиться лично. «Вы согласны?» – спросил он у меня. В душе я прыгала просто реально от счастья тогда. Я сказала, конечно, да. На консультации Анатолий Александрович назвал две причины, случившегося со мной и мамой. Первая — это была причина, то, что у нас в роду сильные женщины. А вторая — что мы мало любви даем мужчинам. Знаете, если с первой формулировкой я была согласна, то вторая вызывала у меня недоумение. Мне казалось тогда, что я достаточно любила своего мужа, я выходила замуж по любви. Только сейчас, конечно, я понимаю, что это была любовь не женщины, а больше мамочки. Похоже на материнскую, которая проявлялась в заботе, контроле, и порой недоверий. Тогда мне мастер рекомендовал приехать на Алтай и пройти обучение в его академии. Что я и сделала. Я четко выполняла его все рекомендации. И помню свои ощущения, как будто слой за слоем с меня уходили старые одежды. Мне становилось легче. И спустя шесть месяцев после встречи с Антолием Александровичем, пройдя четырежды обследование, с меня сняли диагноз. Моему счастью не было предела. Я еще больше поверила в чудеса, которые мы можем сотворять сами, но, конечно, с помощью тех людей, которые нам показывают этот путь. Прошло полгода, я искала себя, и мне мастер предложил стать куратором курса «Генетическое здоровье», который он только что создал. Тогда как раз началась пандемия, и этот курс оказался как раз вовремя. Первый поток, который я одновременно проходила со всеми и была куратором, я помню, у меня еще оставались тогда страхи, а вдруг болезнь вернется ко мне. И благодаря этому курсу я помню, как почувствовала, что мои страхи, они словно растворились. Появилась уверенность в завтрашнем дне. И такое ощущение я это помню как будто ты заходишь в огромный-огромный красивый зал, и перед тобой открывается новая дверь. Ты заходишь, а там еще красивее, и снова дверь. И вот ты проходишь, и такое ощущение, как будто вся Вселенная для тебя, открывая новые возможности, новые ресурсы, для твоей новой счастливой жизни. Отношения с мужем стали похожи на сказку. А на тот момент, когда я встретилась с Анатолием Александровичем, они были на грани развода. И после этого курса, после первого потока, я продолжала курировать все потоки и видела, какие результаты происходят на нашем курсе. Какие удивительные истории исцеления. И вот буквально недавно пришло такое сообщение. Здравствуйте, Наталья. Очень приятно, что вы мне написали. У меня сбылась мечта стать мамой. Нашим девочкам исполнилось уже три месяца. Учимся быть родителями, растем и наслаждаемся жизнью, принося благодарность людям и событиям. И, вы знаете, такие результаты, они невероятно вдохновляют. А этой женщине на тот момент, когда она пришла к нам на курс, было 32 года. Они долгое время не могли сможем а, завести детей и буквально не прошло с начала курса еще двух месяцев как а, она вначале мне написала что у меня предчувствие что я забеременела еще не сделала тест но я это чувствую и уже буквально через две недели она прислала сообщения, хочу поделиться с вами нашей радостью. Я забеременела, сегодня утром сделала тест и вышли две полоски. Вот такие удивительные чудеса происходят на нашем курсе. Ну и чтобы закрепить, как говорится, не быть голословной, не только вы услышали мою историю, я хочу пригласить сейчас Двух наших гостей, которые тоже поделятся с вами удивительными своими историями. Это участницы наших прошедших курсов «Две удивительные женщины». И первое слово я предоставляю Ирине Бойко, город Воронеж. Мне 64 года. Я из Воронежа, провизор по образованию. Мое знакомство с творчеством Антона Александровича началось через сына. Он первым начал изучать его книги. И прочитав книгу Материнская любовь, он понял, что мне ее надо обязательно прочитать. И подарил ее мне. Это было два года назад. В этом году я проходила 10-й десятый... Курс генетического здоровья, он тоже за день до курса начала сбросил мне ссылку. Мама, ты не хочешь пойти на этот курс? Я посмотрела, задержала свой взгляд на название "Генетическое здоровье Меня этот курс заинтересовал. И так началось мое обучение в академии. Первое. Первое обучение. У меня есть проблемы со здоровьем. Это заболевание опорно-двигательного аппарата коксартроз, тазобедренных суставов, ну и плюс еще варикоз. Много чего пробовала в своей жизни, чтобы улучшить состояние здоровья. Принимала таблетки, делала уколы, ездила в санаторий, ходила на процедуры, занималась спортом, зарядкой. Улучшения были незначительные, но полного исцеления не, не наступало. Я провизор с 40-летним стажем и анализируя всю ситуацию со здоровьем пришла к пониманию, что лекарства нас не излечивают. Это не тот путь к выздоровлению. Лекарства убирают лишь симптомы болезни и не устраняют причину самих заболеваний. Знаете, вот из своих наблюдений бывало, приходишь в поликлинику и наблюдаешь за людьми пожилого возраста, когда приходят к врачу, им отвечают, ну что же вы хотите, Ваш же возраст. Или приходит молодой человек, спортсмен, допустим, ему говорят, ну что же вы хотите, вы же спортсмен. То есть никто не говорил, откуда эти болезни, откуда причины. Приходилось только догадываться и да, думать, да, конечно, это же возраст. Но у нас в институте всегда учили, что человеческий организм – это саморегулирующая система, что он может восстанавливаться в любом возрасте как в 20, как в 40, так и в 50. И вы знаете, я вот как и Наталья тоже верила в глубине души, надеялась, что должны быть какие-то методы, какие-то практики, которые действительно заставят организм регулировать свои заболевания, выводить его на нужный, на нужный здоровый уровень. Я тоже была в поиске, тоже проходила какие-то курсы, семинары на протяжении, можно сказать, 20 лет, что-то для себя брала, ездила к более таким знаменитым врачам, которые предлагали свои методики, делали все желанием полного исцеления, но не проходило все это, все-таки оставалось. И вот когда я пришла на курс Анатолия Александровича, вот те методики, которые он предлагает, они позволяют избавиться от болезни на энергетическом уровне и быстро восполнить внутренние ресурсы организма. И хочу сказать, что главная изюминка курса — это пробуждение тимуса, органа, который отвечает за иммунитет, и то, что с помощью активного тимуса можно исцелить свой рот до седьмого колена. Это было для меня, конечно, самым, самым главным открытием. И придя на этот курс, я высказала свое намерение активизировать свой тимус исцелить себя, своих близких и свой род до седьмого колена и узнать причину своих заболеваний. Все практики, которые давал мастер в начале курса, очень простые, но очень действенные. Дают мощный прилив энергии и радости. Делала все практики осознанно, с верой. Все очень откликалось. Вела дневник, где записывала свои ощущения. Это и энергетический подъем, и чувство полета, радости. Хотела сделиться этой радостью со всеми. И уже в процессе, когда непосредственно включились к исцелению Тимуса, здесь настроение немножко было нестабильное. Состояние радости переходило в печали, наоборот. Но так было недолго, а где-то неделю. Снова прилив радости, энергии, которая тебя бодрит, наполняет. И это было здорово. И в таком состоянии я продолжаю жить каждый день сейчас. Вы знаете, еще мне очень понравился момент на этом курсе, когда мы прорисовывали свой рот до седьмого колена. Рисовала не одним разом. Приступила, когда у меня была температура, а не знаю, куда что взялось. Но у меня было жуткое желание начать рисовать. И пока я не нарисовала всех моих человечков до седьмого колена, я не встала из-за стола. И это была суббота, а в понедельник я уже как бы здоровая совершенно пошла на работу. И главное, что я потом, последующие разы, когда приступала к прорисовке рода, я закончила практически перед окончанием курса, я приступала рисовать, когда у меня была вот потребность, желание, вдохновение, творческий подъем. Я обязательно включала медитацию «Пульс сердца». У меня такая была потребность. И вот этот рисунок теперь в рамочке. Каждое утро я благодарю свой род за силу, мощь, энергию, здоровье мое и моих близких, всего рода и всех поколений. Поверьте, это работает. Вы знаете, большую помощь в прохождении курса оказывал чат такой большой и активный. И я хочу поблагодарить всех участников этого курса, наших замечательных кураторов, что делились своими осознаниями, успехами, жизненными ситуациями, опытом и помогали проживать этот курс с радостью, в душе, с любовью, в сердце. Я также хочу выразить, пользуясь вот такой возможностью, искреннюю благодарность Антону Александровичу за его огромный труд, его прекрасную миссию пожелать здоровья и благополучия. Ну и самое главное, что я получила от этого курса. Вы знаете, когда была консультация, и нам Антон Александрович говорил результаты прохождения, и когда дошла очередь до меня, оказывается, что у меня все мои семь колен как в прошлой, так и в настоящей жизни чистые, что мой тимус активный и супер даже активный такого результата, как сказал Анатолий Александрович, еще не видела, как бы, чтобы женщина в таком возрасте имела такой активный тимус уже с первого раза. Ну и когда я когда я задала вопрос, в чем причина моих заболеваний, мне очень хотелось знать, потому что в нашей семье, в нашем роду все очень долгожители, здоровые, активные, и вот эта проблема она появилась у меня. Анатолий Александрович сказал на это, что мне нужно менять свое мировоззрение, и я не туда шла. Я не туда шла. Я потом скажу, наверное, я так поняла, куда я не туда шла. А пока вот что еще у меня происходило. Вы знаете, то, что изменилось в мое эмоциональное состояние, появилось больше радости в жизни. Она переполняла мне эта радость. Появилась осознанность. Я теперь осознанно проживаю каждый день с любовью, благодарностью к себе, людям, городу, в котором живу, стране и планете целом. Научилась создавать вокруг себя пространство любви дарить любовь всему, что меня окружает. Изменилось отношения в семье, улучшились отношения с мужем, отношения друг к друг другу стали более уважительными, заботливыми, внимательными и спокойными. С сыном мы на одной волне. Он очень рад моему желанию меняться и развиваться. Меняется мое мировоззрение, да. На многие вещи смотрю по-другому, на окружающих и поведение, их поведение. Принимаю их с любовью и благодарностью. Я считаю, что главную задачу по исцелению Тимуса я выполнила. Тимус активен, он пробудился, значит, процесс исцеления продолжается. И я приняла для себя такое решение, что буду и дальше продолжать обучение в Академии. Такой настрой поддерживает иммунную систему в тонусе в любом возрасте, так говорит наш мастер. А теперь о том осознании, которое пришло ко мне на, на тот ответ, который дал мне Анатолий Александрович по поводу, что я не туда шла. Вы знаете, у меня был свой бизнес, лет 20 назад я его открыла. Я настолько вошла в этот бизнес, хотела заработать, что забыла про всех. Про свою семью, про мужа в первую очередь, которым должна была помнить и держать его на первом месте. Для меня работа была на первом месте. Я могла сидеть по 12 часов, я могла до 4 утра сидеть за компьютером. Я считала, что вот я такая супер-женщина, супер-леди, бизнес-леди. Вот. Но как-то не получалось. Все шло с трудом, с трудом. И в результате отношения в семье разладились. Моего мужа чуть не увели из семьи отношений никаких не было вот так знаете продолжалось 10 лет вот и я вот сейчас анализируя эту ситуацию и я подумала когда же все это началось почему эта болезнь вдруг возникла и откуда она возникла я поняла что как раз в это время когда я про всех забыла и, и уделяла только своей работе чего не нужно было делать вот тогда и вот эти проблемы у меня начались. А если бы все было не так, если бы я выстроила правильный порядок отношений к своей семье, к близкому человеку, то, наверное, бизнес пошел по-другому и больше было успеха. Поэтому вот последние пять лет я делаю все как бы осознанно. И вот этот курс, Анатолия Александровича, конечно, и дальнейшее. я попала в свое пространство, мне комфортно в этом пространстве. Я думаю, что выздоровление мое будет не только на энергетическом плане, но и на физическом тоже. Так что я всех благодарю. И всем желаю активных тимусов, кто пойдет на этот курс. Хороших результатов. Вот так. так. Ирина, благодарю. Благодарю вас от всего сердца за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы поделились своей историей. Для кого-то она станет таким замечательным примером, благодаря которому они тоже придут, я надеюсь, что на наш курс, и их жизнь тоже вот таким удивительным образом тоже будет меняться. Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю. И еще хочу, дорогие друзья, отметить, вот, что Ирине 64 года. Анатолий Александрович говорит, что в таком возрасте, как правило, уже непросто поднять активность тимуса, И вообще в среднем у обычного человека, который не прошел наш курс, Активность тимуса всего лишь 10%. Поэтому так тяжело а, вот, справляться ему со своими болезнями. Потому что наш тимус, а, или по-другому вилочковая железа, а, он отвечает у нас не только за наш иммунитет, но и хранит в себе информацию на энергетическом уровне о болезнях и проблемах до седьмого колена. Представляете, сколько нерешенных задач из, из поколения в поколение переходило, и сейчас вы носите это в себе. И благодаря практикам очень простым, но настолько глубоким и эффективным, можно поднять активность тимуса вот выше 80% подтверждая это тем, что за время, которое вот спустя которое я прошла сама этот курс, ни я, ни моя младшая дочь, ни муж, мы не болели никакими вирусными заболеваниями. То есть настолько активно стимуса, ну, муж мой тоже прошел этот курс, и... А старшая дочь, она приболела вот, нашим вирусом знаменитым, но в очень-в очень, -очень легкой форме. Поэтому это все работает. И благодарю еще раз от всего сердца Ирину за такую удивительную свою историю. Благодарю. И я, сейчас я хотела представить от всего сердца... Сердце, еще одну нашу гостью, женщину удивительную, которая своей историей вам расскажет, как возможно исцелиться тоже без таблеток, как свое здоровье можно улучшить благодаря только прохождению вот каких-то и применению практик, рекомендованных. В нашей академии. Благодарю и представляю Марию, которая сейчас с нами поделится. Мария, вы в эфире. Да-да, я с вами, дорогие. Все слышно замечательно, да? Алло, Мария, Мария, да. Да, супер, слышу. супер, да. Говорю, благоу Дорогие благоу. кураторы, я благодарю, конечно, что вы меня пригласили на этот эфир поделиться своим радостным состоянием, своим опытом. Ирина вот сейчас выступала, да, рассказывала все свои ощущения полностью, вот знаете, все отзывалось, то, что Ирина говорила про генетический курс. Ну, чуть-чуть о себе расскажу. Меня зовут Мария, мне 41 год, я живу в городе Москва. У меня есть муж, двое детишек. Вот мой, ну, так сказать, я не хотела бы сказать, что я не совсем, как говорится, нездорова была, я чувствовала себя хорошо. Но ближе к 40 годам я начала чувствовать, что со мной что-то происходит и так, на гормональном уровне, то есть какие-то начинались уже сбои. Потом какие-то такие моменты, я начала бегать по врачам, искать какие-то причины, потом какие-то в области сердца меня там мучили, то есть врачи ничего не находили, бегала по психологам, также с эндокринологами занималась, и вы знаете, и таблетки и бады все это имело место быть то есть помогало честно скажу ну точечно то есть какие-то были там крупицы вот этого состояния улучшения но опять это все это уходило в какой-то негатив в негативном эмоциональном состоянии начались проблемы в взаимоотношениях с мужем с детьми это был вы знаете, какой-то замкнутый круг, из которого вообще невозможно было ну, как-то выйти. Я не понимала даже как. И совершенно случайно в соцсетях, в Инстаграме увидела прямой эфир Анатолия Некрасова Александровича Некрасова. Ой, в общем, волнуюсь, извините. Когда, я с тобой, Мария. Да. <соединяйтесь> Благодарю <соединяйтесь> за поддержку такую мощную. Знаете, когда посмотрела эфир, я с, с любопытством заглянула к нему в аккаунт, начала потихонечку исследовать, изучать первую книжку, начала читать «Пробуждение женщины». И потихонечку, потихонечку ознакомливаясь с его с его миром, мировоззрением и как он хочет, как он меняет людей. Для меня это было каким-то новым витком вообще и желанием узнать и прочувствовать. И зайдя к нему уже на сайт, вот интуитивно просто сразу же выбрала первый, это был курс «Генетическое здоровье». Хотя я такой человек, знаете, то есть для меня было всегда понятно, таблетка, все. Голова вылечилась, поехали дальше. Ну, в общем, так как уже это не помогало, пришла вот на курс «Генетическое здоровье». Первые три недели я даже вообще не заметила, как они пролетели и зафиксировала этот момент, что в эти, в, этом, в этих трех неделях я чувствовала себя Первое – это вот эмоциональный такой подъем, э, то есть это вот чувство радости каждый день, вот, хоть по сравнению с прошлым да, там состоянием. Это чувство радости там было один-два раза там, в две недели. Для меня это было вообще таким э, большим успехом. Я настолько там обрадовалась, думаю, вот это да, то есть как, практиками как можно э, выходить из этого состояния. И, не то, что выходить, а уже в стабильности находиться. Потом еще маленькие такие нюансы пошли. Младший ребенок, который постоянно там соплями, я извиняюсь за выражение, сидел дома, полноценно мы не ходили в сад, и я смотрю, что она уже месяц ходит в сад у мужа. Я потом заметила, что начал исчезать псориаз, который там вообще там десятилетиями у него на ногтях, это было, конечно, жуткое такое состояние, начало уходить. То есть, вот представляете, когда такие начинают моменты происходить, больше и больше вселяла уверенность, вера в себя, идти дальше, познавать и развиваться, дальше глубокие какие-то осознания, как кто я, какая женщина. И чуть-чуть э, как бы, отвлеклась, вернее отвлеклась, у меня был повышен инсулин э, в процессе, вернее, по окончанию курса у меня он стабилизировался. Для меня это тоже было таким важнейшим событием <laughs> и радостным. Ну и в нашей семье начали налаживаться наши отношения, э, как мужчины женщины. Э, взаимодействие с детьми, отношения. В общем, жизнь начала просто цвести. <свести> вот. Что еще хотелось бы дополнить, дорогие участники? Вот я от всего сердца хочу вам пожелать, самое главное, поверить в себя. Никто не поможет извне и ничто. Все в каждом есть из нас. Весь этот ресурс весь потенциал, вот благодаря ä, учению, благодаря курс, уникальному курсу Анатолия Александровича раскрываются все эти возможности у вас. Вот я почувствовала это все на себе, и вот, знаете, и оно продолжает это работать, и а, дальше вот с, с чувством радости, вкус к жизни, это, это восхитительно, благодарю. Я прям, прям рада. Мария, благодарю от всего сердца. Благодарю. Мы тоже очень очень рады видеть такие удивительные результаты наших участников. И поверьте, каждый ваш ваш результат, он еще больше нам дает силы, еще больше нам дает энергии для того, чтобы мы здесь творили и дарили это состояние каждому, кто приходит на наш курс. Благодарю, Мария, от всего сердца. Благодарю. благодарю. И сейчас вот такие удивительные, говорю, результаты происходят на наших курсах. И сейчас еще вот как и обещали, я хочу вам подарить одну из практик, которую подарил мне однажды Анатолий Александрович на личной консультации. Вы знаете, сколько я проходила уже курсов, ни разу ее не слышала, но, возможно, для вас это будет тоже впервые, и пусть она вам поможет если еще есть в вашей жизни какие-то страхи, трансформировать их в любовь и в радость. Итак, практика заключается в том, чтобы каждый час, если вы вдруг почувствовали какой-то страх, в течение 10 секунд проговаривать фразу «Я желаю тебе счастья». «Я желаю тебе счастья!» «Я желаю тебе счастья!» Всего лишь четыре слова. Вы не представляете. Я помню, когда я это делала, я поставила себе напоминание в телефон. «Я желаю тебе счастья!» И каждый час когда мне приходило напоминание, я вспоминала любого, кто. Это мог быть родной человек, это мог быть незнакомый, хоть президент. Это может быть тот человек, когда-то вам доставивший боль. И сейчас я вам предлагаю эту практику сделать Прямо сейчас. И пожелать счастья самому дорогому человеку, который у вас есть. Вы сами. Прям проговорите, пожалуйста, эту фразу себе. Сейчас я желаю себе счастья. Она точно творит чудеса. Я помню, когда однажды гуляла в парке, и у меня вот это, хлынули, находило вот это состояние страха, я начала эту, говорить фразу, каждому, кто встречался на моем пути, вы не поверите, на следующий день мне дочь сообщила, что к нам в рабочий кабинет упала. Приличная сумма. Поэтому эта фраза не только приносит э, счастье кому-то, но и возвращается вам в материальном вознаграждении. Поэтому желаю каждому из вас, дорогие, счастья. Ну и в завершении еще нашего эфира э, мы обещали подарить вам аффирмацию. Эта аффирмация, она родилась во мне, когда мне было непросто в тот момент. И она звучит так. «Я чудо, я исцелена. Со мной повсюду происходят чудеса». Эту фразу я повторяла как мантру. Когда просыпалась, и в течение дня и она исполнилась. И, дорогие друзья, я искренне от всего сердца желаю каждому из вас, чтобы с каждым новым месяцем и с каждым новым годом э, ваше здоровье становилось все лучше и лучше, независимо от возраста. И знайте, что это возможно. И уже завтра на вебинаре, который проведет Анатолий Александрович, на тему, как родовые программы влияют на наше здоровье, и поделятся уже инструментами для вашего оздоровления, для оздоровления вашего энергетического тела, и как следствие это физическое ваше тело. Ссылка на регистрацию мы выставим на этом канале в Телеграм. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, будем рады вас видеть. Я вижу, что у нас есть участники, которые поднимают руку. Пожалуйста, Любовь, да, говорите. Любовь, вы в эфире, можете говорить. Алло, добрый вечер. Нет, сейчас слышно. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Наливайка Любовь. Я являюсь куратором этого прекрасного, уникального курса Анатолия Александровича Некрасова. Что я хотела бы вам рассказать немножко, добавить, что ли, я сама проходила этот курс, я проходила его дважды в начале, когда только еще мастер в начале его этот курс организовывал, а потом просто, когда начались уже вот эти курсы, потоки, я с шестого потока уже иду куратором. Хочу обратиться к вам. То есть... У меня тоже огромные прогрессы, огромные результаты. Но у меня не только этот один курс, а многие курсы. У меня была гипертония, давление 300 на 120. У меня была закупорка, у меня было витилига. И вот давление 300 на 120, сейчас у меня гипертонии нет. Закупорки нет, пятен на теле нет. Но это следствие не только одного генетического здоровья. Так вот, сейчас работая куратором, и помогаю другим людям. Я хочу обратить ваше внимание, если у кого-то есть страх или сомнение, справить, ли вы или нет, получится у вас, то... Помните и знайте, в курсе есть кураторы, которые вас сопровождают как индивидуально, так и в общем чате. Мы всегда рады вам помочь. Не сомневайтесь, мы всегда вас поддержим и поможем. Вот все, что я хотела коротко сказать. Благодарю. Благодарю, Любовь. Благодарю э, за дополнение и благодарю за то, что вы сопровождаете наших участников — а, имя ваша любовь и которую этой любовью вы согреваете каждого участника который к нам приходит благодарю а, есть еще у нас участница а, которая поднимает руку гульмира добрый вечер рада во первых а а приветствовать а всех Вижу много знакомых лиц, так как я была на генетическом здоровье. Я сейчас не вспомню, какой поток. Это было в прошлом году в это же время. Потом следом я прошла еще марафон здоровья. И результаты вообще, я бы сказала, что очень хорошие, потому что я пришла с запросом, у моего сына была аллергия на всем теле. Высыпания были страшные, как, как ожог прям. Как атопический дерматит. У него сейчас абсолютно чистая кожа. Потом хотела сказать, что вот с COVID переболели почти все. Переболели почти все, кроме моей семьи. Вот и где я живу, именно вот свекровь, свекр, мы никто не болели. Вокруг нас все переболели: и соседи, и родственники все. Тут, тут, тут, как бы все хорошо. Но теперь у меня вопрос. Почему-то у детей опять повторился в этом году, как сезонная аллергия на полы, наверное. Сейчас смотрю, опять они чихают, плохо дышат ночами. Что, что мне, где надо проработать? Вот такой у меня вопрос. Благодарю, Гульмира, за вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот, пройдя курс генетическое здоровье. И еще вы прошли курс, ну вот марафон, вы сказали. Какие-то другие курсы по изменению мировоззрения вы проходили вот в академии еще? Я сейчас на ГРЛ поступила. У меня сейчас вторая тема любовь. Замечательно. Угу. Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот проходя этот курс, однозначно это уже просто проверено, что в жизни ваших детей будут происходить тоже изменения, потому что дети в таком возрасте они находятся в вашем энергетическом поле, и то, что происходят какие-то заболевания у детей, а в любом случае они сигнализируют вам, родителям, что что-то не то происходит в отношениях между вами и супругом вашим. Угу. Это, вот, так как говорит Анатолий Александрович, кожные заболевания, а именно аллергия — это напрямую зависит от отношений э, в семье. Ну, кожное заболевание, я же сказала, у него прошло. прошло. Прям чистая кожа абсолютно. Аллергия, кожное заболевание. А сейчас вот опять сезонное да, началось. Да, это это просто сигнал, это показатель того, что ну до конца не проработано именно сейчас в ваших отношениях. Э, вот, это мировоззренческая ваша сторона, вот, и то, что вы сейчас проходите обучение, вот увидите, что со временем это пройдет у ваших детей. Ага, хорошо, они. Но ну, вот, например, у меня отношения с мужем все отличные, очень ага. хорошие. Вот с его родителями не очень, может быть, поэтому. Это, это тоже, это тоже, потому что это ваши как говорится, корни, и это тоже, как бы то ни было, это влияет на состояние ваших детей. Ну я почему-то ответ вот тут в этом и вижу, ага. Да, это безусловно. Есть, Спасибо это большое. Дети, бабушки, дедушки, это тоже те люди, которые, в поле которых находятся ваши дети, согласитесь. Угу. Все, благодарю. Да. Благодарю вас, Гульмира. Угу. Всего хорошего, до свидания. Приятно да. было вас всех И услышать. До встречи ага. э, до в встречи. Обязательно. Да. Благодарю, что поделились с нами. Так, дорогие друзья, больше желающих задать вопросы нету. Я искренне благодарю каждого из вас за сегодняшнее участие. И еще раз хочу вам пожелать от всего сердца и от всей души, чтобы чудеса вашей жизни происходили. И как мне однажды Анатолий Александрович сказал, и раз ваша душа, то есть моя душа привела его к нему, значит у нее есть шанс. И раз вы сегодня здесь, то у каждого из вас есть этот шанс стать здоровым и счастливым. До новых встреч, друзья!